Совсем скоро многоквартирный дом номер 34 по улице Маршала Жукова ждет обновление. Новый современный вид, а главное – комфорт для жителей. В феврале этого года здесь началась подготовка к работам по утеплению фасада с применением бескаркасной технологии с трехслойными утепляющими панелями. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Дмитрий Голубков проверил ход капитального ремонта. С учетом той вентиляции, которая есть, те а, да. каналы с тем сечением, потому что вот это естественный приток. На сегодняшний Тыща. день такая система утепления фасада является самой действенной и направлена на повышение энергоэффективных свойств самого здания. Все работы проводятся в соответствии с графиком. Также парламентарий осмотрел и внешний вид подъездов. Ранее здесь уже была отремонтирована входная группа, уложена напольная плитка и покрашены стены. А поддерживать подъезды в чистоте и порядке помогает присутствие консьержей, отмечают жители. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.